Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь приготовить нечто среднее между тирином и настоящим паштетом в тестяной оболочке. Помните у Пушкина из Страсбурга пирог нетленный? Это как раз такой вот паштет, который готовился в тестяной оболочке, потом в жестянках перевозился по всей Европе, и в России тоже привозили. Его там продавали. Нетленный, потому что длительного хранения. Начал процесс еще вчера. Купил в магазине почеревок с очень большим количеством мясных прожилок, вернее, с очень небольшим количеством жировых прослоек. Нарезал его ломтями толщиной не больше сантиметра и засолил смесью поваренной и нитритной соли. Просолился почеревок в холодильнике. А сегодня продолжу процесс. Для начала надо приготовить тесто. Мне проще сделать это при помощи кухонного комбайна, но ну, без проблем готовится и руками. Вообще никаких сложностей нет. Масло, холодная мука, кукурузный крахмал, соль и сахар. Пока все. Нужно пробить эту смесь, пока она не станет похожа на влажный песок. Это быстро. Видите, да? Теперь остальные ингредиенты. Яйцо, вода, белый уксус. И перемешать. И готово. Теперь нужно обмять. Сделать я такий прямоугольник плоский, чтобы быстрее остывал. Завернуть в пищевую пленку и отправить вот прям в таком виде в холодильник, примерно на часок. Пусть полежит и холодится, а я пока приготовлю все остальное. Лук, много лука, и нарубить его помельче. В сковороду сливочное масло, пусть топится. Этот лук надо хорошенько карамелизовать. Это позволит получить из него максимум сладости. Грибы, у меня шампиньоны, нарезать такими средними кубиками. Особенно мельчить не стоит. Отлично, их отправлю к луку тогда, когда весь луковый сок выкипит и лук уже начнет обжариваться. Видите, сколько сейчас сока? Вот пусть выкипает. Я займусь печенкой. Она у меня нарезана, замачивается здесь полчасика, наверное, уже в холодной воде. Нужно нарезать чуть помельче. Я взял свиную, но можно взять и говяжью, и куриную. Как и вам нравится, то берите. Супер! Ее надо бланшировать в подсоленной воде. Время бланширования примерно 3-5 минут. Если будете использовать куриную, то ее можно не бланшировать, а потушить. Будет даже вкуснее. Тушить нужно практически до полной готовности. Пену, конечно, надо снимать обязательно. Пора грибы к луку отправлять. Они сейчас дадут сок, потом этот сок выкипит, и только тогда грибы начнут обжариваться. Делать их нужно на огне ниже среднего. И чем сильнее вы обжариваете, тем более яркий такой насыщенный вкус шампиньоны приобретают. Но естественно при этом очень важно не сжечь ни лук, ни грибы. Следите. Печенку, кстати, уже пора вынимать. И сразу же ее переложу в блендер. Если у вас такого нет, ничего страшного. Можно через мясорубку пропустить, можно даже пару раз это сделать. Выбирайте самую мелкую решетку, и все. У меня блендер есть. Сюда еще и сливки сразу отправлю. Измельчаю. Отлично этот этап тоже завершен. сразу переложу в чашу отлично так грибы у меня тоже в отличном состоянии надо добавить сюда коньячку и немного магии огня спирты выгорели аромат остался Чудо! Так, что тут с солью? М -м -м. Соль маловато, я сейчас исправлю, ну блин, в принципе, обалденное сочетание. Насыщенный вкус печенки, грибы жареные вкусные, сладость лука, сладость слива, нежзатина такая, прям супер. Вот так. Отлично. И сюда же черного перца целиком, чтобы потом в готовом паштете или в готовом терине он на зуб попадался целиковый, взрывался такими вкусовыми бомбочками. Ну и с печеревком надо разобраться. Нарежу его брусочками. И сюда его. Все, начинка готова остается собрать и запечь кстати духовку уже пора включать 180 градусов верхний нижний нагрев запекать буду в металлической форме чтобы проще было готовый терид вынимать выстрелил форму бумаги для выпечки теперь с тестом Разделю его на две части. Одну для верхушки, для крышки, вторую для нижней части. И раскатать. Начинку сюда. Яйцо разболтать с щепоткой сахара и края смазать, чтобы лучше приклеивалась крышка. И еще парочку отверстий для выхода пара. Ну и сверху тоже надо смазать для румяности. Прям с этими конусами буду выпекать. Только термометр надо ставить. время выпечки примерно полтора часа почему полтора часа потому что реально время зависит от размеров от габаритов вашей формы теплота внутрь достаточно медленно проходит готов тирин будет тогда когда температура в центре вашего тирина достигнет 70 градусов плюс минус 1 градус тирин запекся и даже успел остыть до 40 градусов пока буду возиться он еще сильнее остынет но он еще не готов. Внутри есть пустоты, их надо заполнить специальным желе, которое сейчас приготовлю. Здесь у меня желатин, его надо замочить, вода и красный портвейн. Ну и соль, немного совсем. Надо добиться полного растворения желатина. Похоже, все. Все, готово. Теперь точно готово. Тирин нужно полностью остыть, чтобы начинка застыла, чтобы желе встало. Уберу его сейчас в холодильник. На ночь пробовать будем завтра. Очень хочется уже посмотреть, что там получилось. Страшновато его вынимать и резать. Господи, я правда был хорошим мальчиком. Пусть у меня все получится. Скажу по секрету, это уже второй тирин. Первый при переворачивании и вынимании я уронил фотографию повешу. Так, тесто было жирное, соответственно, бумага тоже промаслилась, соответственно, из-за жирного теста форма приклеилась, ее надо, наверное, отогреть. Тирин внутри достаточно жирный, поэтому клейкий. Поэтому я и нож тоже погрею, чтобы резать теплым ножом. такая начиночка видите маловато налил жилье есть оно тоже должно быть Можно было бы наверное сегодня с утра вторую порцию долить но буду знать в следующий раз Если долго мучиться, что-нибудь получится. Смотрите, какой кусман. Здесь и кусочки э, панчеты, бекона, э, подчеревка, э, и гриб, и вот этот паштет замечательный. М -м -м. Нежнейший паштет. классный. О, перчинка попалась. Та самая вкусовая бомбочка, про которую я говорил. Она сразу так ярко как вспыхнула прям. Обожаю. Перец крупный в теплом и там самом паштете да, постепенно дает свою остроту, но так как он не молотый, он не очень сильно все вокруг себя делает острым. А вот сама перчинка остается такой яркой. Классно. Слушайте, Ну и тесто замечательно, рассыпчатое такое. Значит, для следующего раза я себе поставлю запишу в свой мулискин, что нужно дважды заливать вот этим желе портвейновым, очень классным, легкий аромат такой. В первый раз пока горячее было, и второй раз на следующее утро, когда э, сам Тирин сядет внутри, свободное пространство появится. Вот, но будет лучше, тогда все в желе будет вообще замечательно. М -м -м. Чудесная штука. Чудесная. И выглядит празднично. И еще момент. Как я сейчас понимаю, он достаточно тяжелый. Для того, чтобы легче резался, меньше крошился при разрезании, форму нужно меньшего размера, то есть чтобы вот этот м, сечение прямоугольник был поменьше, тогда все будет проще, мне так кажется. Да, ну и конечно, нож надо греть, либо в пламени, если сможет плита газовая, либо просто в горячей воде. Слушайте, классная штука, рекомендую, грибы крупнее. Крупные кусочки, увидите, они классные. Если мелко будет, это будет просто грибной вкус. А здесь еще консистенция присутствует. Короче, однозначно рекомендую. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. А, начинка может быть любой. Долю печени уменьшить, но ну, а долю других ингредиентов увеличить будет просто здорово. Все, и на этом всем пока. А я буду трескать эту вкуснябу.